Ребята, всем привет! Сегодня я сделаю небольшое видео. Тут я ехал на снегоходе. С другом ездили, на рыбалку хотели, но так у нас не получилось. Но это не важно. Ехали, начали заезжать, где вот как бы чистят грейдер-то, на этот бугор сам. И на бочину перевернулись как бы. Подняли вроде, все нормально, обтряхнулись. Дальше поехали, уже нагрузку начал, газ сдаешь. ремень свистеть начал. Сначала что-то ни к чему, а потом все... Так все, на малых есть, вроде все нормально. А газ даешь, ремень свистит. Ну мы так на, как бы на средних газах съездили. Ни к чему что-то. Домой приехал, капот открываю. Газу даю, а у меня двигатель. Как газу даю, он раз поднимается туда. И ремень начинает. Ну это я как бы без передачи. Потом раз внимание обратил. А эти подушки... И как их правильно, амортизаторы двигателя сорвало. Обе причем сразу. И тут как бы заказал, 10 дней ждал. В наличии у нас, как обычно, в магазинах нету ничего. И начал менять. Первым делом снял ремень вариатора. Открутил потом воздуха от карбюратора. Ну и в принципе все, тут и начал это как разводить. Бы откручивать подушки эти болты открутил вот эти вот верхние неудобно все но потихоньку рожковым ключом все открутил затем на, на двигатель же можно было приподнимать вперед а не мог догадаться как с этой откручивать стороны а потом что догадался эти зацеплены сделаны. я зубила взял длинные им открутил они как бы все резинки сорваны были с этого с гнезда а новые мне пришли вот в чем смысл. мне эти резинки пришли новые, они вот видите вот эта длина резьбы и с той стороны она одинаковая а которые резинки амортизаторы стояли, у них верхняя высокая резьба ну, вот это, а нижняя короткая где-то сантиметр всего лишь и у меня новые не подходили я до что домучатся, один менял этот двигатель приподнимал с помощью этой гвозодера сюда ну я тут чуть-чуть себе нацарапал надо будет потом подкрасить а так надо было через деревяшечку и через тряпочку какую-нибудь, чтобы не обцарапать. и гвоздодером потихонечку раз двигатель вперед туда задирается тут такая прорезь есть в этом в пластине и она дает подушке как бы приподняться и подушка откручиваешь и вытаскиваешь и таким же способом я новую взял по старым померил, там сантиметр, сходил болгаркой, обрезал, присбор, на ножке сходил, закруглил, чтоб она закусила, и обратно в обратном порядке закрутил, и все подошло, затянул также зубилом, эти гаечки покрутил опять по пол оборота по чуть-чуть и все Всталось на свое место. Сейчас решил обкатать. А еще, кстати, поменял насос бензиновый. У меня была проблема такая, резко газ даешь, ему топлива не хватает, он стрелять начинает. Сейчас почему-то эта проблема пропала. Говорили, что можешь подсос воздуха. Но воздух я проверял, на холостых все хорошо работало. А вот бензонасос поменял, и все встало на свое место. Сейчас газ даешь, он ничего не глохнет, не стреляет. Так что все путем. Ну ладно, ребята, поехала, я еще прокачусь. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.